Разработчиков Atomic Heard раскритиковали за российскую карикатуру из Ну Погоди. В Атомик Heard можно смотреть фильмы из Ну Погоди, и в одном из них нашли российскую карикатуру. Речь идет об эпизоде 1978 года, где волк и заяц оказываются в музее. На пятой минуте в кадре буквально на секунду мелькает статуя представителя африканского племени – изображение которой критики на ряде западных сайтов сочли расистским. Учитывая, что статуя отображается на экране всего на пару секунд, есть вероятность, что она была добавлена по ошибке. Возможно, она также не подвергалась цензуре, поскольку действие игры происходит в альтернативном 1955 году, когда подобные образы не воспринимались как сегодня. Тем не менее, хоть сцена и короткая, шокирует то, что она каким-то образом попала в игру 2023 года. Отмечает издание PlayStation Lifestyle.